Фильм «Красовского праздника» о блокаде Ленинграда удален с Ютуба. Я, честно говоря, залез на Ютуб, посмотрел, нашел там этот фильм, он не удален, может, он в России удален с Ютуба, а во Франции можно его посмотреть. Я начал смотреть, но без обиды я его не досмотрел. Мне стало скучно. Очень быстро, причем стал скучно. Может быть, дальше там что-то развивается, гегей сверхъестественное, может быть, я ну, как бы не дорос до высокого театрального искусства, потому что художественным фильмом это не назовешь, это театральная постановка. Вот такая пьеска, мягко говоря. Ну вообще, как в последнее время то, что показывает. И вот то, что не нравится этому путинскому бомонду да и то что нравится а оно все не выдерживает никакой критики я вот недавно посмотрел фильм Т-34 я был просто потрясен конечно не, ну если они делают фэнтези это такой неплохой фэнтези, конечно, очень хороший даже. Я бы сказал, то нафига вторую мировую войну Великую Отечественную брать. Хотя можно, наверное, все там, видите, эти по варианту Тарантино бесславные ублюдки, да, вот если бесславные ублюдки, то да. Фильм, в общем-то, неплохой. Но все равно как-то, знаете, как Станиславский говорил, не верю. Ну, с самого начала у меня челюсть отвисла, когда фильм начинается с того, что младший лейтенант что-то там какую-то палку вставляет, что-то он там работу делает, а водила сидит и на него смотрит. Это кто в армии служит, вы видели, рядовой сидит, смотрит, как младший лейтенант вкалывает. но ну, это обхохочется. Ну, это мелочь, но это сразу Может, напрягает. Бля. Вот это да. И потом, конечно, вот особенно бой в городе там, с пантерами. Ну, я помню, дед мой, механик-водитель танка Т-34 рассказывал о бое в городе. И пантер там не было вообще. И быть не могло. Понимаете? Почему, знаете? Потому что в городе фауз-патрон немцы уничтожали всех нахрен и вот в том подразделении в котором служил мой деток батальон не осталось ни одного танка включая его но правда их-то разбомбили уже из пушек с там откуда с пригорка то есть они увидели как раз немцев, которые с этим фаус-патронами убегали и прятались. Они решили не подставлять машины, ну, потому что это называли поцелуй ведьма. Вот такая дырка маленькая, там палец не пролазит. А экипаж весь мертвый. Их всех прожгло металлом горящим. Они боялись ужасно. Мой дед до конца жизни прислой фаус-патрон весь съеживался. Я его когда спросил, он, ну, мне интересно было, я еще там ребенок был, а как это там туда-сюда, он рассказывал в ужасе. То есть видно было, что он был... Очень... Воспоминания были очень тяжелые Так вот, они увидели, что немцы там в подвал прячутся И, наверное, из этого подвала стрельнут Они туда побежали с гранатами, с автоматами Открыли в подвал, там куча народу Они этим гранатом их пуганули Но те вышли, стали сдаваться И в этот момент шарахнули из пушки И потом у деда на боку была вот такая вот в кулак яма Он, Когда там в бане молился, или Еще что-то видно было, что там где-то вот... Здесь на месте аппендицита Может чуть выше такая дырка Я никогда такого больше не видел То есть прям ямка такая Вот И это вот к вопросу О фильме об этом То есть никто бы не стал Т-34 уничтожать при помощи Каких-то пантер Пригласили бы несколько из Гитлера Югента С этими Фаус-патронами. Они бы разобрались в одну секунду с ним Поэтому эта хрень полнейшая И я говорю что если кто-то выдумывает фэнтези, то фэнтези про космос, оно, конечно, выигрывает. Даже вот в сравнении с бесславными ублюдками Тарантино все равно фэнтези про космос, там какие-то эти галактические эти как их там охранники или как их там спасители. Классно. Так. И. тут вот видео, видео э, с Валуевым везде пропагандируют, как он купался в проруби. От проруби пар идет, как будто туда кипяток льют. Изнутри гейзер, ну, то есть, вот этот ну, кипяток и был. И ходит он по металлической лестнице, на ну, которой ты пристынешь мгновенно, если вылетишь. Из, из, потому что он заявил Валуеву, что было минус 22, а медь вот прогнозы мы посмотрели. Минус 12 в этот день был. То есть, видите, вот, все он с запасом, наверное, рисует. Вот такие дела. Так, мать куда пропал прогулка свободных людей? Белецкий лайф. Ну, про Билецкую я говорил. У него там были проблемы с компьютером. Сейчас он этот компьютер получил. И я думаю, что возобновит это воскресенье. И в Великом Новгороде в честь 75-летия освобождения города Состоялось шествие пленных немцев. Можете себе представить. То есть больше ничего показать. К 75-летию могут только показать пленных немцев. Ужас, конечно. И тут вот пишут, что если бы различные, значит, наши... Твитаряне допишут, да, что если бы этих пленных немцев, ну то есть переодетых русских, потом отправляли бы в Германию, то весь этот великий Новгород бы уехал в виде пленных немцев. И действительно сейчас. Количество желающих покинуть Россию Резко возросло То есть были какие-то надежды У людей на освобождение А сейчас люди видят, что освобождение Может прийти вместе с полным Обвалом и уничтожением России и сейчас самые мощные аналитики С кем я, так сказать, дружу и общаюсь Говорят, но ну, пока Не вслух, пока маленьким языком Пока так, чтобы это Не было Слышно, что сейчас все обрушится, и под этими обломками, в общем погибнет вся Россия. Россия не будет, она развалится. Это один из вариантов. Один из вариантов, и мы об этом говорили. А вот еще россияне. Что делать россиянам? Мы обзавелись батальоном освещенных Т-34, пишет. В Кантемировскую дивизию в 4 -й. Uh -huh. Гвардейской Кантемирской дивизии сформирован батальон из 30 танков Т-34, которые купили в, лаву в Лаосе. Напоминаю, что эти танки Т-34 образца 1944 года сделаны в 1952 году в Чехии, uh -huh. кажется, да, на Шкоде. На заводе Шкода сделаны И служили в Лаосе То есть ни одного дня они в России В Советском Союзе не были Даже близко Даже ни один русский человек к ним не касался А теперь это вот Денег туда отправили В Лаос за эти танки Представляете и теперь они будут служить В России на них Путина Будут возить